Привет, коллега! Желтый мужик. Комплексная подготовка к эфиру, записи, вебинару и так далее. Не об этом. Очень кратко. Я, как великий ленивец, сегодня просто рад. Сегодня мне... О, а вот и Русланчик ответил. Ха -ха. А Руслан Зайганов сегодня мне попросил сделать его видео. И об этом я написал пост. Но это не главное, ребята. Я сделал вам очень хороший, шикарный документик. Чек-лист. Там всего 7 вопросов, которые... Ну, конечно, если вы заполните хотя бы наполовину, то ваше видео будет более осмысленным, более осознанным. Вы можете слегка запрограммировать действия вашего зрителя. Берите этот чек-лист, заполняйте, ничего непонятно, понятно, ну пишите мне в личку, подскажу, помогу, усовершенствую этот чек-лист. Но в любом случае, берите этот чек-лист, заполняйте, делайте свои видео более продающим, более вкусным. Продавайте себя и свои продукты. В любом случае, чек-лист вон там, пишите мне в личку, отправляйте... Что нужно сделать? Че, я написал, что сделать, там внизу сейчас гляну. Я не помню, да, что-то сделать. Секунду, так. А, ну, в паблик надо подписаться ко мне. Господи, продай себя, мой паблик. Подписывайтесь. И я вам, правда, пока в ручном режиме отправляю этот чек-лист. И радуйтесь. Ну, сделайте репост, так я вам еще и диагностику сделаю. Все, давайте. В любом случае ставим лайк, комментируем. Желтый, ты крутой, ты классный. Нам с тобой кайфово, мы хотим быть с тобой вместе. Ну, или что-нибудь там еще от себя. Можно негатив? Не вопрос. Как я тебя ненавижу, желтый. Ладно, ребят, так, все я сказал, не помню, пост смотрю свой. Ладно, бог с ним, в любом случае, вам солнечных продаж, ребята, вперед, дерзаем, вперед. Желтый мужик с вами, традиционный жжик.